Это шампанское. Хуйня из подкнига. Прикольно. Спасибо. Какого хуя? О, прикольно. Спасибо. Друзья, всем привет! Как дела? После последнего выпуска, в котором я вас попросил подписаться на мой канал, на меня подписалось рекордное количество человек. И теперь на моем канале 300 подписчиков. 300 – это в два раза больше, чем 150. Спасибо вам за это. У меня даже реклама появилась. Поэтому в описании к этому видео вы сможете обнаружить ссылку на один очень интересный магазин, который позволяет экономить твои деньги. Ты сможешь много экономить в повседневной жизни, независимо от того, что ты хочешь купить будь то одежда или банан из магазина. Также там есть много разных киносервисов, только в сто раз дешевле. Не веришь? Перейди по ссылке в описании и убедись в этом сам. В этом выпуске по мою сторону экрана вы сможете увидеть не только меня, но и еще одного интересного человека. Поэтому я думаю, выпуск должен получиться хорошим. Чё будешь пить? Пить. Что за песни? А? Что за песни будешь пить? Пить. Поешь? Какой песни? Воду. воду, воду пить А Какой песни поешь? Поешь? Да Песни, песни, да? Да Да Давай Или, или просто так держишь для мода гитару? Просто держу а, Так не делается, брат Красавчик ты! Вы похожи друг на друга очень. Брат мой, троюродный. А, троюродный. Mm -hmm. То есть, пятая пизду колена. Ну, на самом деле, видно, что ты вот слева, как бы, знаешь, такая первая стадия. Там чего-то, да? А ты вот в синем уже такая третья стадия. То есть, модифицированная более. Ну, стадия. Ну, там... Если покемон, если помните такое, там, насколько я помню, там вот Чермандер, Чермилион, и вот Черезарт был самый крутой. И вот да, ты. под да. гитару. In die гей, dahin, wo Время, ове, и запрячье сынке не ждне, оне дишка ни с На этом все, спасибо большое за просмотр, могу тебя попросить только поставить лайк и написать какой-нибудь комментарий, пусть даже это будет какая-нибудь конструктивная критика, спасибо, пока.